Топ-3 иностранных языков, которые точно стоит учить в 2020 году. Третье место. Это язык, на котором говорят более 500 миллионов человек в разных странах мира. В США к 2050 году ожидают около 100 миллионов носителей этого языка. И зная этот язык, вы становитесь конкурентоспособным. И это испанский язык. На втором месте стоит язык, который, по мнению политологов, через несколько лет станет ключевым языком ЕС. Это язык поэтов, мыслителей, а также десяти нобелевских лауреатов по литературе. А японцы, у которых третья наиболее развитая экономика в мире, давно осознали преимущество владения немецким языком. А на первом месте прочно стоит официальный язык 60 стран мира. Именно с этим языком у вас откроется доступ к мировым сокровищам информации. По данным Headhunter, на должностях, требующих знаний именно этого языка, зарплата работников на 30-40% выше, чем там, где этого не требуется. И это английский, который по-прежнему останется в топе иностранных языков в 2020 году.